Ну что, начинаем? Все готовы? Да, конечно. Да. Я всегда буду начинать э, с одного и того же. Почему? Потому что это, в принципе, когда много, много льешь воды, это не вода. Все, что я говорю, и буду говорить сейчас, приводить примеры, только лишь для того, чтобы у нас у каждого возникло понимание, куда мы идем. Не просто, не просто наша система работает, а как, как она работает и куда мы идем. Смотрите, вот по маркетингу эта площадка работает так, как работают все сетевые компании, абсолютно все, одно и то же. Человек должен зарегистрироваться, проплатиться и пригласить, неважно, двоих, троих, разные маркетинг, бинары, бинары. У нас в нашем случае четыре человека. Каждый приглашает по 4. Это идеальная схема. Причем при всем при этом, как работают вообще обучающие материалы, как работают вышестоящие и, и начинался с его бизнес. С чего? Ты должен пригласить четыре человека и обучить их, чтобы они тоже пригласили четверых, обучить их так, чтобы они смогли пригласить четыре человека. Вот эта система работает для того, чтобы человек, вышестоящий человек, спонсор, да, вышел на пассивный доход. Это было много лет назад, и это работало. Система эта сейчас превратилась в каменный век. Почему? Потому что это работало тогда, когда была компания Amway, Тиньши, Herbalife и еще несколько компаний. Сейчас миллион проектов, миллион сетевых, миллион хайпов, миллион э, про, проектов, где входить, э, платить не надо, где приглашать не надо. И вся эта система рухнула, потому что люди зашли, посмотрели, оглянулись, не успели пригласить, поняли, разобрались в маркетинге, побежали в другие компании. Вот эта система рухнула, ее сейчас нет. Нет такого пассивного дохода вообще. И это все видят сейчас даже наши вышестоящие сетевики, которые зашли в компанию «Степел» и в других проектах. Зашли лидеры, повели свои структуры. Дальше юбка выросла. Юбка это составляет из таких же простых беглецов и интернетчиков, как мы с вами. Все такие бегая бегай» по проектам нашли, пригласили двоих-троих, а четвертого не смогли, он перетянулся в другой компании, и он никого не пригласил и на этом юбка сядет большое огромное количество людей вышестоящие получили деньги и теперь они сверху проводят брифинги школы обучение, чтобы люди снизу начали работать они работают они приглашают но ничего не получается как изменить эту систему как ее сломать не приглашают люди потому что человек посидел без копейки денег в проекте а тут ему предлагают на эмоциях любой шикарный проект, которым условия приглашать не надо, или там не надо платить, или сумма меньше, он побежал и думает, что у него там лучше получится. И вот за снизу начинается беготня, у вышестоящих денег нет. Вот что мы наблюдаем в любом проекте, даже сейчас в, нашем, в нашей компании «Стыков». Вышестоящие уже не знают, что им предпринимать, на брифингах даже чувствуется их волнения. Они уже за свои деньги начинают покупать какие-то места там, снизу проплачивать, помогать, но толку от этого не будет. Они все в, в, решили выйти на пассивный доход. Э, эта, система, эта система по всем компаниям приводит компанию в тупик, и в тупик приводит каждого человека. Вот для чего мы с вами сделали такую, э, ну, отклонение такое отклонение, что мы не каждый приглашает себе по четыре человека, а регистрируясь по одной, это уже техника. То есть мы все, всей командой работаем на, не на одно место вот это. Потому что я сейчас еще покажу, у нас пойдет дубликация. Не, не на это место мы работаем, а мы работаем, ставим по этой ссылке людей слева направо, заполняя без пробелов каждому человеку. И что мы на сегодняшний день видим? Я не буду называть фамилии, да? но я вижу сейчас сам, наблюдая за каждым человеком, что знаю человек, который пригласил на первом этапе двоих, а двоих ему поставили, команда поставила. И сейчас команда ему поставит еще 16 человек. Он на первом этапе пригласил только два человека. А на последующий день этот человек пригласил уже 8 человек, а через две недели он пригласит еще 10 человек а может одного, а тот, кто вообще никого не пригласил, через две не, недели пригласить 15 человек, а может быть одного. То есть работая командой, у нас э, заполнение идет слева направо, и поэтому даже человек, который... Но я хочу сказать, на, на этом месте остановиться и сказать, что вот таких людей, ну пускай это слово грубое будет, халявщиков, по такой стратегии у нас не будет халявщиков, нет. Потому что я попозже объясню, почему халявщиков не будет. Даже те, кто не приглашали никого, они будут приглашать. Во-первых, первая мотивация у нас по приглашениям. Здесь мы перемешиваемся. Но отсюда с этой площадки все, каждый вытаскивает своих людей и ведет их в степиум. Не идти в степиум может любой не пойти. Человек тот, которому хватает здесь денег. Здесь деньги будут большие, хорошие деньги, но в степени деньги будут в 50-100 раз больше. Если человеку деньги ограниченное количество нужно, хватит ему полмиллиона в месяц, ради Бога, пусть крутится здесь или больше. Если ему нужно 5-10-15 миллионов или 20 то он пойдет конечно одну выплату отдать, не пожалеть, и всю команду свою отсюда тянуть туда, притягивать, то пожалуйста можно зарабатывать больше, от денег никто не откажется. Это а, как бы одна причина, по которой люди будут сюда приглашать как можно больше людей. Теперь, э, что касается приглашений, вот смотрите, я хочу сказать такую вещь. Вот сейчас мы раскручиваем эту вертушку, вот, да, еще момент, остановимся, она на самом важном месте, по маркетингу. Когда мы рассмотрим маркетинг и любой другой компании, где у нас стоят лидеры? Они стоят наверху. И у них растет юбка. Возьмем компанию степиум. И снизу идут деньги. Чем больше снизу людей, тем больше идут денег наверх. Но низ начинает тормозить. И они не занимаются приглашением. Им не надо приглашать никого. Они обучают людей. Что происходит здесь? У нас вертушка. Все сейчас мы, как только заполним подарочное место, треугольник, это треугольник, за вот эти деньги, это деньги подаренные вышестоящим человеком, да, аккаунтом, мы за эти деньги свою же команду, всех 16 человек, мы ставим вниз. И вот эти первый, второй, третий, четвертый, они становятся внизу, здесь слева направо, опять же, заполнили. С этого треугольника подарочного мы уже, эти люди у нас стоят, как и мы, в первом круге. Мы их проплачиваем этим треугольником, мы проплачиваем этих людей и ставим их под нас, ниже, еще. Но и мы же еще покупаем места. И опять мы уходим опять все вниз. Здесь стояли, теперь мы стоим здесь в линейке. Потом мы стоим в третьей линейке, в четвертой. И так дальше мы постоянно крутимся, постоянно идем вниз. Поэтому... Если человек, который наверху думает, что я был получен, он опять пришел вниз, ему надо приглашать опять людей. Потому что он хочет, чтобы каждый хочет, чтобы у месяца опять вышло на деньги. Это вертушка, поэтому здесь все крутится постоянно в движении. Так вот, я хочу привести такой маленький пример. Машина, которая едет по трассе, у нее колесо крутится с бешеной скоростью. Но начинает свой путь, это колесо, в гараже. А из гаража, когда машина выходит, колесо медленно-медленно крутится. Вот мы сейчас выезжаем с гаража. Мы сейчас своими силами создаем эту вертушку. Когда машина начинает набирать обороты, колесо закрутится с сумасшедшей скоростью. И чем больше нас будет людей, тем быстрее будут закрываться подарочные места. То есть это идет... Вот, э, вот сейчас, допустим, вы смотрите, да, сейчас я получу выплату, и дальше этот человек получать. но у нас идет каждый человек, вы, вы, выйдя, ставит подарочное место и себя. Подарочное место и себя. Подарочное место и себя. То есть для каждого из нас, для любого человека, идет дубликация. То есть повторение постоянно идет. Одни и те же действия, повторение идет. Никто не будет там впереди этого человека. А, да. Мы здесь будем перемешиваться тоже внизу, но я имею в виду дубликация, идет для каждого человека. И скорость выплаты каждого человека будет зависеть от скорости заполнения подарочного места. А это значит, чем больше у нас будет людей с каждым днем пребывать, тем быстрее будут закрываться подарочные места. Растет юбка, растет скорость. Все идет прямо пропорционально. Теперь. Хочу вам сказать, теперь самое главное момент такой по поводу колеса, как оно будет раскручиваться. Вот представьте себе такую картину: в городе много предприятий, заводов, фабрик, там учреждений разного типа, и каждое предприятие платит людям зарплату в среднем это от 20 до 25 тысяч, 30 тысяч, есть даже меньше. Денег. Ну, практически все получают одинаковую зарплату. А вот как в сетевом бизнесе у нас. Практически все, кто получает, там, кто не получает. Ну, кто-то вырывается, получает там 2-3 миллиона, получил и потом засопорился. Вот у всех одинаковая зарплата. И вдруг, одна колбасная фабрика, заводик это маленький, есть большие предприятия, огромные. Одна маленькая колбасная, заводик колбасный, и посмотрел, решил и постановил, не давать никому откаты, а делить деньги на всех рабочих, от директора на рабочих, поровну. То же самое, как у нас получается. То есть деньги никуда уходят, все получают одинаковую сумму, номер 96. И вот когда это решение приняло, этот колбасный заводик, это приняло такое решение, то люди стали получать не 25 тысяч в месяц, а 250 или 300 тысяч в месяц. И у них еще остаются деньги для того, чтобы расширить эту фабрику. Директор получает так же, как рабочие, а чтобы получать больше, он хочет увеличить производство колбасы. А для того, чтобы увеличить производство, ему нужны люди. И скажите, нужно будет этому директору фабрики давать рекламу, объявления для того, чтобы привлечь людей, когда его рабочие получают не 25 тысяч, а 250-300 тысяч. Слухи по городу различатся моментально. И когда люди будут подходить к проходной и спрашивать, вам люди нужны? Конечно нужны. Пойдут люди, пойдут. Со всех фабрик, со всех заводов пойдут. Но это я вам привел пример такой образный. Так вот я хочу сказать, когда наше колесо закрутится, и мы людям будем показывать результаты, денежные результаты, сейчас как мы приглашаем людей? Вот звоним человеку и говорим, я работаю в компании «Стрейпл». Посмотрите на мой маркетинг. Человек уже сразу. Он начинает тупеть, звереть, потому что он работает в другом проекте. Он не может никого пригласить. Хочет какую-то денежку получить, не получается. А его тянут в какой-то проект, допустим, да замечательный. Пусть там люди зарабатывают. А он не пойдет. А когда вы не приглашаете человека, а просто позвоните ему и скажете, сколько сейчас на данный момент ты зарабатываешь. Ну, так, ну, только честно. Да вот пока, видишь, как не получается. Ну а ты сколько? Ну вот у меня где-то в месяц получается 2-3-4 выплаты по 100 тысяч. Интересно тебе? Как? Ну это вот пожалуйста, я показываю кабинет, показываю кошелек, вот выплаты, вот, пожалуйста, все. Вот такая у нас система работы. Интересно? Да. Это вы одному человеку расскажете. А дальше вам рассказывать не надо будет. Дальше он вам приведет 100 человек со своей командой, со, своего, со своей структурой который просто скажет, слушай, есть такая тема закрученная, где люди реально получают бабки. И причем я сам это видел. Все. А слухи пойдут очень быстро по интернету. Вот. И чтобы пошли эти слухи, нам сейчас, вот, те, кто у нас работает, все, кто сейчас мы с вами, да, нужно сделать одно, два, три, четыре подарочных мест заполнить. Тогда мы увидим эту картину. Вот смотрите, сейчас что получается, покажу в один момент. Вот сегодня Александр не успел еще спать, но потом поговорим. Я еще человека поставил сюда одного, на полное место зашла женщина. Нам осталось практически 9 человек. Если Александр становится, значит, 8 человек остается. Дальше. Вот на эти деньги мы берем эту сумму денег и ставим выше стоящих, кто у нас сверху стоит, людей. Смотрите, куда мы их ставим. А вы сейчас, вы видели, да, идет Андрей, потом Наталья Дрибина, потом Елена, потом Наталья Войтаховская. Куда они становятся? Смотрите, как получается. Вот сюда становится Андрей, сюда идет Наталья, по, по нижних людей идет Наталья Брибина, Елена Войтаховская, а дальше... А дальше те люди, которые у нас там три человека не поместились, да, вы видели, мы 16 забрали, дальше мы ставим их, три человека, и идет у нас Елена сюда. Видите, как о, перемес идет? А, Людмила, извиняюсь. Людмила идет сюда, вот на это место идет. Все. Андрей получает деньги. Дальше он уже рядом с ним стоит, Наталья Дибина, и у нее здесь никого нет. Значит, Наталья Дыбина идет подарочное место сюда. Андрей берет место, и дальше мы ставим уже Александра, Хариду. Дальше пошли эти люди, сюда перемешиваем. И всю эту линейку 16 человек ставим, причем ставим их за 15 минут, как я говорил. И только мы их поставим, у нас уже здесь стоит подарочное место. Линейку мы продлили. Заполняем подарочное место, уже нас людей больше, быстрее намного, и закрываем. Закрываем вот этих людей, которые стоят здесь. То есть мы на второй круг уже вышли, эти люди за, за эти деньги. Теперь этих людей, они уже первый круг у нас стоят, мы за деньги того круга закрываем этих людей. Опять же, за 15-20 минут. И дальше идет дубликация постоянно. Люди у нас увеличивается количество людей в команде. И круги вот эти закрываются. Каждый человек. Круг закрылся, человек выскочил, круг закрылся, человек выскочил, закрылся, человек выскочил. И вот когда, смотрите, опять же я вернусь, когда нас узнают люди, что мы реально получаем деньги, что человек не успел пригласить никого, его команда выкинула, он отблагодарил команду, мы, опять же команда заполнила это место, и ему понравился наш маркетинг, он пойдет к нам. Это первый, первый этап, сейчас мы работаем, второй этап, что я сейчас сказал, он к нам пойдет. А потом... Пойдут слухи, реально, что люди реально зарабатывают, причем постоянно зарабатывают деньги. И это уже будет через 2-3 месяца, не, не позже, а может быть через месяц. После Нового года мы это все будем уже показывать. То есть в действии, в реальности. Конечно, придется всем нам поработать и по соцсетям, рекламки разбрасывать. Ну и каждый будет стараться сделать так, чтобы люди шли к нему повесить как можно больше людей для дальнейшей работы с трепеллями. Вот, вот этим самым мы сломаем вот эту систему, пригласить двоих и обучить их. Это тупиковая система. Обучаться, обучаться. Очень важно. Очень важно и изучать как сказать, рынок криптовалюты. Обучение для нас это самое важное. Без него никуда. Это, еще раз повторюсь, это я говорю без сарказма. Обучаться очень важно, всегда нужно обучаться. Но обучение не приводит к деньгам, как говорят наши вышестоящие спонсоры. Сколько раз мне говорит, будешь обучаться, будешь зарабатывать больше. Оно не приводит нас сейчас, в данный момент, к деньгам. Идет э, то же самое. Человек, я знаю, допустим, много я прошел в школу, я много всего пошел, но я, что я делаю, действия такие. Я звонил в скайп человеку, рассказываю ему маркетинг. Да я замечательно могу рассказать Маркетин Степиума, без запинов. Но он ему не нужен. То, что я ему говорю, человеку не нужно. А если я ему покажу деньги, реальность, то это человеку нужно любому, каждому. Он пойдет. Вот поэтому, как только мы начнем, закрутим наше колесо, нам не надо будет заниматься приглашением вообще. Люди сами. Вот наша цель сейчас добиться того, чтобы люди сами к нам шли. И вот смотрите, самые выгодные, самая выгодная, вернее, долго работающие программы – это партнерские программы. Деньги идут от людей. Другого варианта вообще в сетевом бизнесе нет. От людей идут деньги, снизу. И, когда, и почему они долго работают, партнерские программы? Вот смотрите, вот у нас сделал Виталий Коновалов, стоит здесь сверху. Он сделал эту программу. И вот вся у него да у него есть пассивный доход, но он не останавливается на месте, он дальше работает. Он не приглашает людей, он не сетевик. Но у него даже если одна ножка вот такая внизу, он там будет работать, он все равно будет получать доход. Нам же нужно, чтобы у нас первая линия росла больше, чтобы у нас снизу шли деньги. А ему выгодно по-любому будет, даже если одна нога работает, потому что все равно он ничего не делая получает деньги и у него будет все равно очень большой, внизу будет ну, структура большая. И никогда, когда у человека идут деньги, он никогда эту компанию не закроет, он будет за нее драться, бороться постоянно, и даже если будет работать одна структура. А закрываются такие компании, почему? Потому что идет тупиковая ситуация, и потихонечку люди прекращают э, приносить деньги. Тогда человек начинает раскручивать другой сайт, и изменять немножко маркетинг. Ну, в общем-то, сетевизм происходит постоянно. Поэтому мы здесь можем работать очень долго в этой, в этой программе, если наладим, если, мы должны наладить и отладить поток людей, работая сообща. В одиночку никогда в жизни мы не раскрутим этого, ничего. Если будем действоваться по своей ссылке и пытаться строить самим. Никогда в жизни человек не один, я сколько знаю, примеров и сетевиков один человек никогда не построит большую команду. Это невозможно. Всегда найдутся люди, которые на эмоциях залетят. Или просто деньги, или просто а, ладно, вложу деньги, потом посмотрим. И все И они не получив ни копейки, если кто-то снизу не получает, они уйдут в другой проект. А ведь, смотрите, наши потенциальные люди даже если с больши, с больш, сетевик зайдет с большой командой сюда, к нам, да, у нас э, ну, как бы скорость, конечно, будет всегда увеличиваться. Но это же сетевик, который зайдет с большой командой, э, мысленно будет понимать, что он выйдет на пассивный доход, то он не выйдет на пассивный доход, потому что он опять окажется внизу. Буквально через 2-3 дня он будет опять стоять внизу. И ему опять нужно вести сюда команду по нашей системе. Ну вот как бы так, вот то, что я хотел вам на сегодня объяснить, рассказать, чтобы вы, вот самое главное, чтобы все мы понимали, что мы здесь будем работать очень и очень долго, если поймем и будем приглашать людей, чтобы понимали люди, чтобы не было ни у кого сомнения, что человек говорит, почему я должен своих людей кому-то отдавать. Когда я... Вот я могу, допустим, сейчас взять и закрыть это все. Почему я должен кому-то отдать, чтобы у вас было это понимание, что не просто так вы их отдаете, не просто так. Завтра вам команда построит людей. Вы можете один раз закрыть и все. И на этом будет стопор. А когда мы будем работать постоянно командой, то у нас стопора никогда не получится. Тем более, еще раз повторюсь, мы, наша цель выйти на то, чтобы не приглашать людей. А люди сами просились к вам сказать, скайп, только дать, даже не спрашивая маркетинга. Вот, честно говоря, вот я представлю себя, себя на месте человека, если бы мне позвонили и сказали, ты хочешь, вот реально мы получаем по 5, по 6 выплат в месяц, по 100 тысяч. И это длится уже месяц-два, и это не прекратится никогда. Единственный мой вопрос будет такой, сколько денег надо? Мне сказали, 50 тысяч. Слушай, когда я получу первый выплат? Я же тебе сказал, месяц, две, три, 4, 5 выплат. Но 2 это точно. Я найду эти 50 тысяч, чтобы получить 100 тысяч через две недели. Да каждый найдет. Поэтому человек не будет спрашивать, какой маркетинг, где компания зарегистрирована, сколько у меня орденов медалей. медали. Мне нужен сам факт. Да, потом я... Прежде чем заплатить деньги, я посмотрю, как, что работает, узнаю, конечно, но уже деньги у меня будут лежать на кошельке. Все, я проплатился, пошел людям своим, говорят, друзья, мы вот с вами застряли в маркетинге, тут такая фишка обалденная. И завтра я же приведу еще 10 человек. И за мной люди пойдут. Я именно у себя, так же, как ну, каждый из вас так же будет. Вот к этому, это вот наша цель, прийти к этому. Для того, чтобы к этому прийти, чуть-чуть нажать, сейчас поработать. И дальше все оно закончится само по себе. Потому что вот они выплаты. Далеко ходить не надо. Многие говорят, хорошо все говорит, хорошо говорите, а как будет на самом деле. А будет и так на самом деле. Опять же, я ваше внимание обращу на то, что не надо говорить, что это мое место, там и вот ты получил, там. Вот опять твое место уходит. Предположим, чужой человек. Потому что сейчас, когда мы перемешаемся, будет дубликация, будет так с каждым человеком. Сейчас вот этот человек идет на выплату. Как только мы заполняем это место, он вылетает, все пошло. Вылетает, делаем сборник, у нас после сборника Наталья вылетел. заполненный сборник, Наталья вылетает, заполненный сборник, Евгена вылетает, Наталья Итаковска вылетает. Только она не просто вылетает, они же идут опять же нам в помощь, двумя местами все идут, двумя, может, тремя местами все вниз идут, и опять нас выталкивают вверх. Пошли дальше у нас слева направо деньги люди получать. Дубликация. Человек выскочил, ты 2-3 места поставил. За собой привел еще 5-6 человек. Все, и пошли круги, закрываться. И мы постоянно одно место мы покупаем за свои деньги, одно покупаем, вот это подарочные места выходят, одно место мы заработанные деньги ставим вниз. И так до бесконечности. И подарочные наши места будут идти постоянно. Мы же не просто так вот сейчас заполнили это место, а потом будем рисовать людей. Мы же также попадаем в подарочное место. Постоянно. То есть как бы одно место, заполняют этот треугольник на всю команду, следующий будет заполняться для вас, потому что вам все купят это подарочное место со следующего треугольника снизу. То есть вы должны понимать, заплатив один раз, получается, что вы проплатили сразу себе два места за эти деньги. Это тоже немаловажно понимать. А третье место вы уже покупаете за свои, за заработанные. Тут все настолько сплетено и интересно, что в этом маркетинге, вот то, что в этой разработке прослеживаются одни как плюсы, двойные плюсы. Дважды получаем место. Работая всей командой, получаем подарочные места, помогаем команде. Работаем всей одной командой. Команда растет, скорость увеличивается. Вы, выхода отсюда, ну я не знаю, кто хочет захочет выйти, это только, ну, я называю, либо в сумасшедшем дом выход отсюда, если человек уже совсем не понимает, что он получает деньги постоянно, заберет деньги и уйдет. Смысла не, нет выходить. И с приглашениями у нас наладится так, что вот наша цель сейчас раскрутить колесо, чтобы люди стучали к вам в скайп и просили реферальную ссылку. Не спрашивая ни маркетинга, ничего не надо объяснять, что это рассказывает. Вот, в принципе, и все, что я